Сборная Норвегии продолжает сегодня доминировать в мировом биатлоне. Марта Олсбер Розелан и Стурла Легрейт берут золото в одиночной смешанной эстафете с одним доп-патроном. На втором месте сборная Швеции, а именно Ханна Эберг и Себастьян Самуэльсон. И третьей становится сборная Германии Эрик Лессер и Франциска Пройс. У шведов и немцев по 4 доп-патрона. Сборная Франции с 14 позиции на первом этапе поднялась на финишную четвертую. Италия пятая, Канада шестая.